Здравствуйте, меня Владислав зовут, я вот приехал с города Старый Оскол, с Забережной компания Завгар. Все, купил КАМАЗ, все, прям тут меня, как сказать, встретили добродушно, все как положено, все очень понравилось, все хорошо, спасибо.